Counter-Strike Source. Сколько же историй в этих словах? Я провел в этой игре немного своего детства. Это была первая игра, в которой нужно было стрелять на ЛКМ. Да и вообще стрелять. Ведь до этого я играл в гоночки. Need for Speed а там всякие проходил. В жизни будь внимательным на дороге, и пристегни ремень. К сожалению, в Source я проиграл не так долго. Меня затянули другие игры. А потом появилась она. Недавно я решил вспомнить, как это было, но играть в стимовскую 92 было скучновато, что ли. И я решил скачать клиент-мод с 34 где можно было поставить нормальный прицел, включить трассера и даже выставить фов. Не тут, конечно, но тоже пойдет. А пока я загружаю много ненужного шлака с сервера, вы успеете сходить за чаем. Всем приятного просмотра! Начнем мы с того, как легко и просто получить бан на любом сервере, на котором стоит серверная дичит. Вам всего лишь нужно взять любое оружие, которое стреляет не в прицел. Для этого нам хорошо подойдут дуалбереты. Бля, это просто пулемет. А QME Discord, ага, это админ, мне интересно, а куда мне, Ч -ч -ч блядь, че мне делать вообще? Долго ждать не пришлось и Sorry. меня вызвали на проверку. Угу. Hello, my friend, Yo, bro. Uh, can I share your screen, man? XIT, uh, it's uh, you? Yeah да, да. me Your admin from the server Huh Yes yes look it at... go, uh, go to game and play? Okay. Yeah. first <sighs> one second I need to change the volume you think I'm uh, cheating? Yeah yeah you play really really, really Interesting. <laughs> Rare Yeah. Uh, uh, you jumping? Uh, you you jump? You jumps is obviously you are using macros or uh, Mouse. Uh, and uh, and uh, sometimes the anti cheat show you have using aimbot. Ah. Uh, <laughs> yeah, yeah, but it's a it's a false false detection. Okay, okay. Uh, what but, do you uh, want? But you are Russian. You are Russian. You are yes. using client mode is really rare you see people with shinebot on client mode but but it's possible it's possible uh -huh. you're using macros or on your mouse you what what mouse you have logitech uh logitech yeah I can show you a macros and a logitech uh... oh you have you have binds <laughs> uh -huh. macros macros No no, no, no, no, no, no, look at that, okay, that's okay. Makers, he's clean. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. He's clear. Okay. I can okay. make new, but uh, I, I don't want Okay, uh I confirm you you're not cheating. <laughs> okay. Yeah, it's, it's one admin, uh, one admin, Melux, one called uh, Melux, is admin, uh -huh. and say me uh, for private on DM, uh, this, uh, this guy is detecting botting. You are from Russia, yeah? Yeah, yeah, right. Yeah I check I check UPEP address. <laughs> <laughs> yeah, I uh UEPs is similar to Venezuela country. Uh -huh. uh, and I say to the I say to the other admin, uh, this guy is n maybe maybe a false detector using client mode. Uh -huh. It's really rare to see one guy with fucking aimbot on client mode. Oh, how, how many FPS you play? Uh, uh, I don't know. I can show you. Indonesia yeah, net graph. net graph. Uh, yeah, yeah, yeah. I know. Uh, two, two oh. hundred. All, all in ultra, yes. And resolution, 2 K, 3 K, one. <laughs> <laughs> one K, one K. Ah, one K. Ah. Yeah, all in ultra. Okay. Uh, bye. Yeah. That is the for that I say you to join on Discord. Okay. Okay. Yeah. Бля, вот это было круто. Бан мне, конечно же, не дали, ведь выдавать его просто не за что. Но я своего добьюсь. Я вернулся на этот проект уже не один. Это был You, сервер где я попросил своего англоязычного друга Мэтта всячески байтить админов, которые сидели в спектаторах. The last guy is on B shot. Uh -huh. Boys, I'm cheating. I know. He's unsure, boys. I'm cheating. No, swear to God. No. <laughs> oh my God. Corto. Dominating. Hi. How many ways? Ah, come on the way. Come on the way. И долго ждать не пришлось. Oh, I got banned, Matej. <laughs> I got banned, bro. What? Oh, banned really? I, I want to check website. <laughs> I, I got permanently banned from the server. Reason I'm Oh my god! <laughs> В scope.gg недавно добавили предварительную аналитику матча, которая поможет вам понимать действия оппонентов и предугадывать их позиции. Нужно всего лишь зайти на сайт при помощи фейсут, где вы также сможете посмотреть свою подробную статистику, найти игру, пикнуть карты с регионом и скопировать адрес ссылки на руму, в которой вы находитесь. Далее просто вставляем ее в scope.gg и анализируем своего противника. Сейчас я буду играть карту трейн и я отчетливо вижу, что что один из моих оппонентов играет на зелени СВП и частенько подпушивает ее. А другой играет б, где он также пушит девятку. Интересно то, что в сайте он играет с рифлой, калаш или эмка, а вот с на красном вагоне. Вся эта информация с легкостью поможет мне выиграть игру. А вот тебе я советую выигрывать вместе со мной при помощи scope.gg. Удачной катки! Найти сервер, на котором играли что-то кроме второго даста, было довольно проблематично. Но мой англоязычный друг нашел Асаулд. Легендарная карта, по моему мнению. Это был U-сервер без античита, на котором мы встретили читера. Играть с читами, да, еще и такими кривыми в КСС сейчас даже не знаю, насколько это актуально. И чтобы хоть как-то спастись от читера, я решил показать ему старый трюк. Please, please. Oh, I make that, Matthew! I make that! Woo! Find me, bots! Find me, cheaters! Find me! Noob these cheats! Noob these cheats! He's flashing me, what the hell is that? Oh, he know about that? <laughs> He's lagging! Oh, he's cheating on 10%, bro. Я cheat yeah, of us uh, cheating. Я. Yeah. So как вы понимаете, меня это не сильно спасло. Чуть позже я решил вспомнить что-то намного старше самой CS. И мы пошли okay, на okay, Джайл. Okay. Надо аккуратно будет, когда они не mm -hmm. пока... hey, это? У, у меня граната. Блять, я под ноги сякину. На футбольное поле направляемся в таком же положении. Мне еще дверью убьет, мне двери убьет. Как идти, я боюсь, я подожду. Не убьет, не убьет. Я подожду, можно идти? А, извиняюсь за гнилой базар, все, все. Я извиняюсь за А, ты чиркнула? Нет, я на него просто посмотрел. Бля, за меня, походу, типа, убили, Это прикинь. Это поле, не покидание футбольного поля. А, а можно я кинту кенту... а а перейду а? От карты раскидаем быстро. Да, ребята, ребята, а можно, правда, кинту в Джайл перейти? Мы хотим в дурачка раскидать, в козла, я, реально. Да, меня. По-братски. На но... волха передвигаешься в Джайл, который находится слева от тебя. А ты тут? <связать> О, да. <связать> и что нам теперь делать? <связать> да, давай, садись. Да. А мы сейчас стоим на леду. Давай давай давай, давай, давай, давай. Давай. Раз, Крабушка, три. Раз, два, три. Давай, давай, разве... Бля, сливай схода. Что-то пошло не так, да. <связать> так, у них 150 хп, мы не можем их зарезать с правой. Долго мы там не задержались, ведь нам стало очень скучно. И я решил погулять по серверам сообщества. Да ебать, что? За что? Получив еще один бан, но уже за банихоп, я нашел сервер с картой, на которой я и учился стрелять. Дигл 7 k Сейчас блядь. А -а -а. За что? За прыжки! <рёпи> <Да, бля. рёпи> чё ты был, <форка> <рёпи> ты саш? А вот никогда не да как уебу монтировочка, блядь. Это читый брат. Ну, О, видал? Опять прыгай, блядь! Блядь, его попал. Ты блядь, я минус, что, портов, нахуй ты стреляешь! Вот не хотел я тебя трогать, блядь. Вот видишь, опять голова, забыл, блядь. Пошли проверку. Ха-ха, вызывай. Нет, иди, сходи ходи сам, проверь, а я потом, вот это, сейчас забавлю. Да <зывай> не <зывай> Заебали Ники меня, чепушилы, блядь. Сейчас всех с одним сниму, нахуй. Я меняю них. Батистка <зывай> за место меня играет. Че, виноват, что ли, орёт? ха ха Да вот он гонит прям отвечаю. Сказал, ты хочешь его проверить ходить? Он с клиент модом играет, завязывая, за а ты ч? Может он читый за покорпушку тогда? Как вы продачи? А ты проверь меня по-братски. Не хочу я проверить клиент в Так давай я с обычной зайду. С обычной. Немного не подрасчитав, что стимовская версия отличается от клиента, я забил на данный сервер и вспомнил про ХНС. Блять, ну куда вы, парни? Блять. Но они глупенькие, ладно, поддам всем им чуть-чуть Оставлю себе чуть-чуть хп Они даже за мной не побежали, ну блять Так неинтересно Стоять Парни, а может не надо? А ты точно ловишь? А ты где? Я тебя не вижу А я не хочу, ой, уже хочу Ой, блядь. Какие-то проблемки сейчас были. Где один в а? toen, -то -то плешки, ты один далеко промазал. Еще два. Куда это, дружище? На 5 флешка, да, е-мою. Дружище, стоим. После ХНС я немного посерфил, что делать в сурсе достаточно легко. Прошел утопию и попал в топ-30. Неважно, что топ состоял из 42 человек, это можно упустить. Полетал даже на комбат-серверах, но там до сих пор люди просто сидят по углам карты. Чутка попрыгал на бхопе, который оказался в разы хуже, чем у нас в Гоу, и продолжил искать сервера. Но столкнулся с проблемой, что моя сенса намного ниже, чем может быть на сервере. Это достаточно смешно, мне приходилось увеличивать сенсу в два раза и ставить 400 dpi в джихабе, чтобы попасть хоть на какой-то сервер. Позже я зашел на сервер, где ребята играли прав. Бойс, hello, hello boys. Shut up! Urgh. Fuck you, mother! Shut fuck up! Fuck you! Fuck you! Fuck you, dude! Shut up! Uh, fuck you! Fuck you, fuck you! Shut up, bitch! Shut up, bitch! Yes. You pull! You pull! Ah, of course. You pull! What's Shut up! Fuck you! Fuck you! Юпур, шатап! <свят> справедливо. Кажется, что пора заканчивать данный ролик. Надеюсь, что все, кто играли в КСС, насладились тем самым беззаботным времяпрепровождением в игре без рангов, пота, создателей карты и токсиков. Спустя долгое время атмосфера в КСС совсем не изменилась. В ней все так же остались читеры, мужики с завода... Да, идем <связать> <связать> и та самая стрельба, лучше которой уже не найти. Признателен всем тем, кто досмотрел до этого момента. Желаю всем удачи и до встречи в новых роликах. Харенький за ху**! Каким образом это вот, объяснишь мне? Бля, гряди нахуй, ну пожалуйста, бля! Бля! А, а, По-моему, <папа> Я говорю, пиздец. -пи -пи". А, блять, зачем ты тут? меня не игра, блядь. Ч ⁇ Едем, блядь. <плёдь> <плёдь> <плёдь> <плёдь> <плёдь> Блять, ты как будто с автоматом не мне Я не еду, блядь, вообще Как ты вообще в неё попадаешь, блядь, через ними нахуй Ваня, просто у тебя уже... А, ну да, я, я уже упал, блядь, меня тп назад и я валяю там